Так, всем хорошим, с вами Крисал Майнкрафт сегодня мы продолжаем паркур ада. И я не помню, на чем я остановилась, наверное, на этом. Так, это вот сюда, это вот сюда. Ну и, и опять буду говорить, что попал, потому что я придумаю все на ходу. Зато эмоции натуральные, натуральные. Бывают эмоции ненатуральные, потому что бывает то, что я прохожу что-то не впервые. Например, это я почти... Это я почти прошел. Вот эти моменты я наполовину прошел, потому что это, этот паркур я проходил давно. Если прошлое видео где-то дня два... До, до этого видео где-то прошло еще 7 дней неделя как вот так вот Это значит я не помню уже и а бывает памяти которые я запи запоминаю сразу же все все что слышу вот или у меня была такая память то что я не запоминаю ничего что мне говорят из-за этого я иногда бывает за забываю запинаюсь я иногда блин, я иногда даже букву забываю как они говорят или слова у меня такое было, было то что я забыл слово касса а пошли на как там как это назвать? Я вот так говорил Или на примере давай я придумаю имя Данил. Данил, пошли там уже, как там, там, где мы скупляемся. Че я третий раз уже погибаю? Или какой уже? Надо правильно думать. Блин. Я на этом месте уже четвертый раз, и правда сдох уже. Ладно. Фух. Так, это вот сюда. Ну, вы уже поняли меня. Ставьте лайк, подписывайтесь, подписывайтесь на канал. Я иногда бывает забываю это говорить. Но все равно подписывайтесь на канал, даже когда я забываю вам это напоминать. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не, не забывали. Ну как сказать? Я уже забыл, как это называть. А чтобы когда чтобы когда выходило видео, хотя бы вот сюда, вы получали уведомление о то, что вышло. Вот так вот. Так это вот сюда. Я вот тут уже третий раз прохожу, даже пятый. Или второй, я не помню. Как минимум, второй. Так, это тут. Давай, я тут уже проходил. Дальше вот сюда. Я один раз тут упал, в этой серии. А, я не успеваю смотреть с этим. Так, это вот сюда. Ага, мы просто едем. Ай! ху вот это обманка была, это обманка. Куда мне дальше? А, вот сюда. Это вот сюда. Оп. Это вот сюда, это вот сюда. Оп. О. Пусть вот так будет. Дальше вот так вот. Я думаю, с пальмой мы как-то воздействуем, потому что она просто так стоять не может. Ну, ей нельзя просто так стоять. Или так думали разработчики, чтобы нас обмануть. -е -е. Ладно. Ну, вроде как я к ней, этой. К этой пальме я не нашел проход. Даже рядом ничего не было. О! А нет, я не могу. А как мне собирать, забирать, если я на это не могу. Мне вот сюда что только. Я не понял, мне надо понять. А, да, мне вот туда. Ладно, уже пять минут прошло видео. Как так быстро? Объясните. Я только договорил свою речь. И я потом, когда у меня появится телефон, я правда буду монтировать часами. Чтобы такого не было, то что я играю. Я играю 10 минут и вылаживаю 10 минут. Надо играть хотя бы 40, хоть 20 минут, и вылаживать хотя бы 11 минут, ну хотя бы 10. Помните, как одно видео, и два, а нет, одно видео, было очень. Очень хорошим. по А, вот. Эм, но там было ма. Очень плохое качество. У меня вот, смотрите. Я когда начинаю монтировать... Я монтирую все... Блин. Я монтирую все очень хорошо. Вот, значит, там, где у меня еще была музыка, все такое. Но как только я сохраняю видео, там говорится то, что недостатка недостаток памяти. Вот так вот. И мне приходится в срок, в этот день, как я сейчас случайно забыл, что сегодня понедельник. Приходится... Ай, упал. Приходится вылаживать. Вот таким качеством, вот с такими кадрами. Частотой кадров. Один раз был то, что я поставил... Э, блин, опять упал. У меня такой один раз был. Второе видео с монтированием. У меня было то, что... 360 графика. 360 R. И... Это было не очень. А потом у меня... И у меня еще плюс... 20 частоты графики. 20. Частота графики 20. Это мало. Надо как минимум 30. Как минимум. Как максимум там или 60 или 80. Я не помню. Вроде как 60. А это я уже помню, как это я проходить. Это вот. Блин, я всегда тут запинался. Хоп, вот так по этим штукам. Хоп, хоп, хоп, хоп. Дальше куда я уже забыл? М -м, если я сюда пошел, а, да, вот сюда. Ладно, это вот так, это вот так, это вот так. Уже две минуты осталось снимать. Ай, упал. Ладно, хоп, хоп. Ну всегда, как я. Если видите тут какая-то какая-то декорация стоит, дум сразу же знать, это не просто так. Я второй раз потратился, класс. А! Третий. Это мои рекорды. Ну, ладно. Хоп-хоп. И хоп. Ладно, это вот так, это вот так. Дальше. Вот, на этот факел я ударился башкой об камень. Гашкой. И, я, походу, все время буду задыхать. Напишите хэштег кристалл не помирай. хотя бы я буду знать то, что вы меня смотрите. Значит, ну, я знаю, что вы меня смотрите, когда я смотрю сколько просмотров. И давайте соберем на этом видео хотя бы два лайка. Ну я буду смотреть, какое видео больше лайков собрало. Не сколько просмотров, а сколько лайков. Почему как минимум 2 лайка? Это потому что один лайк, это я сам себе ставлю. Хм. Ладно, сейчас будем прощать уже. Всем пока, с вами был Крисал Майнкрафт. Это вторая часть.